Психологический триллер 17 -го года по мотивам романа Стивена Кинга. Супруги Бирлингейм решают разнообразить свою интимную жизнь. Для этого они отправляются в уединенный домик у озера. Джеральд пристегивает жену наручниками к кровати и умирает от сердечного приступа. Джесси остается одна в пустом доме, без возможности освободиться или позвать на помощь. Ей предстоит пережить настоящий кошмар. Периодически проваливаясь в забытье, она вспоминает страшные эпизоды своего детства, но именно это и позволяет ей найти в себе силы, чтобы бороться за жизнь. Актерская игра Карла Гуджина заставляет зрителя невольно втягиваться в круговорот безумия героини, погружаясь вместе с ней в пучину отчаяния и безысходности. Получилось очень убедительно, и это лишний раз доказывает, что реальность бывает гораздо страшнее выдуманных монстров. Рекомендую.